Нападай, если хочешь. Чтобы прогнать муху, меч не нужен. Если мир требует жертвы, я готов жаловывать. Отступись! Не знай ошибку! Я останавливаюсь! Свое собственно, мощь. Я твое возмездие. Смертные несовершенные. Это моя судьба. Я не настолько смертный и не погибну, как гибнут люди.